До свидания, очередной привал Двигаемся в Ангудай В сторону Семинского перевала Чекитаманский мы преодолели, как вы видели Все, едем уже Смотрите, ребят, мы поднимаемся Кажется, что это вершина всего А сейчас мы будем спускаться Вот это видок переедем, такие свеженькие. Покушали. Хорош... Настроение хорошее, да? Отлично. Отлично. настроение. Вот, ребят, выкупил масло тут. Лукойл 10В40 полусинтетика. 220 рублей. Там продавщица спрашивает, вам полусинтетику я говорю, да нам пофигу любую, он как так пофигу, я говорю, да вот так, наша машина все жрет. Короче говоря, проехали больше тысячи, не, не больше тысячу километров, скушала примерно, ну там, скушала примерно литра поллитра где-то масла, вот. Скажите много? Нет, немного, потому что ехали мы по горам, пускай, по горам ехали, обороты большие при подъемах, поэтому и подкушала чуть-чуть, вот. Так. Не заморай майку, пожалуйста. Сейчас я сейчас я очищаю щуп. Это я в дороге. Показываю, как в дороге подливать масло. Очищаю щуп, потому что он забрызганный. Измеряю. Хоп! Замерили. Смотрите, чуть выше нижнего уровня. Масло чистенькое. Поэтому выше примерно пол литра должно войти открываем масло масло я вам скажу если в дороге да и не в дороге тоже подливать в принципе можно любое, даже минералку ничего с вашим мотором не случится когда мне как сын говорит тоже подливает а там кто-то из знакомых говорит, как так у тебя же полусинтетика а ты минералку льешь ничего ребята не случится Потому что, во-первых, объем слишком маленький, а во-вторых, любое масло, любое масло всегда на основе минерального. Просто там разные добавки. Это уже его делает или полусинтетикой, или синтетикой. Вот так вот делаем. Все. Сколько тут ноль шесть еще можно чуть-чуть подлили, закрываем, так, закрываем. Опять измеряем уровень, чтобы убедиться, что добавилось масло. Оп, видите, уже чуть больше половинки. Все, нас это устраивает. Теперь еще можно тысячу километров и пол-литра подливать. А может и меньше. Нет, значит она съела меньше, чем пол-литра. Где-то грамм 300 съела. Это я так уже как бы придумал пол-литра. Все, меняйте масло в дороге. Можно лететь абсолютно любое любое-любое Ничего не случится Оно не забродит И это я вас уверяю всем Отвечаешь пока. Отвечаю. за базар Отвечаю, всем пока Четвертый день пути Возвращаемся домой Чуть Едем а на Семинский перевал Только с другой стороны То есть э, на велосипеде я его форсировал Со стороны Горно-Алтайска, А теперь со стороны Ангудая Гора Белуха 330 километров Последние минутки, даже не минутки, а секунды подъема, 800 метров осталось И мы на Семинском перевале Туда ехали мы не останавливались, потому что я на велике его форсировал и вниз пошел На, подерживайся Так что вот так Почему я это останавливалась? Там базарчик Прибыли мы сфотографироваться возле Стеллы. А тут смотрите, какие номера. Ну, российские, московские. О, смотрите, Берлин, 477, Москва, 3,168, Токио, 4,590, Пекин, 2,600. О, до Пекина ближе, чем до Москвы. Владивосток, Ланбатор. Так, и что тут? 1756 1956 говорят что его построили в 1963 что ли году где-то так пофотались возле вот этой стылки вот так вот мы семенский перевал Лариса пошла посмотреть базарчики кедровые орехи так. А Куда-то баба Лариса сквозанула, вроде шла прямо туда Она переходила через дорогу да? Медук. А акация сколько стоит? 300, 250 500, 200 А по 300 это какой? Да кушайте, вы не вставайте, я просто прошу вот, вот это этот вот 300 продали. рублей, вот. Это а -а -а. 300, такой 1200. А -а -а. А -а -а. Так, вот тот вот, Мишка, 500. А -а -а. Спасибо. Папа. Там возле водопада в два раза это. больше тары, а? или в три, а? наверное. А цена а вода такая вода же. Уже, да? Значит, три раза дешевле. Я их только соединил. Промысел идет. Они передерутся, на прямом смысле, передерутся и все. А это еще ко мне вот. Семенский эту <с Так вот на Семинском перевале всякие разные сувениры, мед в основном из еды игре эти кедровые орешки. Че еще? Да и все. Ничего больше такого. А, беляши еще есть. Купила вот такой настойка настой золотого корня радиола розовый 300, 300 рублей короче закупились всяких трав не знаю что тут вот такие торговые ряды это с этой стороны еще и с той стороны столько же А он там футаются с моралом Ну все, спускаемся вниз Да Вчера или когда, позавчера я здесь поднимался Это папа, было нечто деда, Спускаемся вниз Конечно, он не такой красивый, как Чекитаман. Ну и градиент Градиент мощный Везде по-разному В общем, ребят, едем, обсуждаем Юра сказал, что вот это самое красивое место Потому что тут очень высокие сосны И дорога петляет и, в общем, очень все красиво. И речушка. А какая тут река? Тут катунь? Нет, это приток. Приток? Это что? Это какой? Скажи. Чемал? Чемал. Не чемал. Я сейчас наговорю. Пусть Сима. О, река. Пусть Сима. И селение такое есть, да? Может Сима просто река? Или Сима это семей Сима. Да? Очень много велосипедистов нам сегодня встретилось, потому что суббота. Привозят велики с собой, катаются. Что за разметки оранжевые? Искать типа нельзя. Ни при каких обстоятельствах. А мы теперь наверх поехали, а туда-куда -куда? Да, были, вот туда. были там, да? да? Мы решили разведать что-то новенькое. Сейчас круг дадим. Это Интересно. мост. Мост такой? Да. Мы по нему не ехали же, да? Правда нет. же? Вот река Катунь. О, все там перегорожены. Это Катунь. А не Чуя там бежала? Нет, это, это Катунь. Нет, там бежала, вот это же, Чуя. Вот. Которая приток это? Да. Это, нет. это Чуя. Ну, вот эти если Камеры. Здесь нужно ехать очень аккуратно, не превышая скорости. Здесь вон сколько камер. Короче, Юре нравится пышная растительность. А я, честно сказать, уже устала. Время седьмое час. Сейчас у нас будет встреча запланированная. Андрей, где у нас будет встреча? Прямо да? на озере Айе. Да, через... Природа горного Алтая. Везде красота. И везде очень-очень много отдыхающих. На базах сейчас смотрю. Сегодня суббота. Заполнено прям автомобилями. То есть домики раскупают. Так вот база среди деревьев. О, пробка. Прокат лошадей. Сплавы. Покажи пробочку. Да еще суббота. Куда люди едут, не пойму. Мы-то, понятно, мы-то до 186-й регион. Тут какие-то иностранные номера. Германии, наверное, едут в Горный Алтай, да? Ближаемся мы э, к мосту через Катунь, чтобы свернуть в Алтайский край, потому что за Катунью Алтайский край. И здесь мы увидели сейчас э, источник, чтобы набрать воды. Идем за водой. Вторая полная же там стояла. Смотрите, все завязано веревочками. Любите природу, соблюдайте чистоту. Осторожно, клещи. Смотрите, ребят, типичный курортный городок, как бы. Это еще даже небольшой город. Какое-то селение. Пошли. Так, ребята, в нашем полку было, Видите, высадили мы внучку настю в этом и сыночка а, у них тут отдыхает мама я у нас настина мама короче они тоже остались на базе этой а мы решили ехать домой Юра говорит, мы поедем домой где здесь останавливаться остановиться негде с левой стороны вот все забито где можно коту не подойти с правой стороны какой-то борт, горы. Нет, вот тут база отдыха реальная. Тут прям и отдыхающие ходят, передвигаются, и кафешки. И не база это. отдыха, тут база тусовочная. База тусовочная, ну да. тусовочная база. Он сидят все там, чай, напитки. А тут мой когда работает? Не <с <с знаю. В общем, мы домой едем. Не знаю, видно вам будет, не видно. Смотрите, такой участок солнечных батарей увидела здесь. Вон там он. Огромное количество, просто нереально. Я Юре говорю, куда они эту энергию вырабатывают, куда ее собирают? Обалдеть! Вообще нереально много. шесть Дорога, да? да? Наша дорога. Мы двигаемся потихоньку. Помаленьку, по старперски, короче. Нормально, по всем правилам дорожного движения. Как ты себя чувствуешь, Юрик? Да супер, зуб чуть немножко подбаливает. Да. А настроение как? Хорошее. Впечатление от поездки тоже замечательно. Я, я вообще. еще и не успел переварить впечатление. Потому что столько было всего. Вообще классно. Проехали больше тысячи километров. И на каждом километре, можно сказать, какие-то впечатления. Знаете, я это. Вернулась 230. Сейчас высадили Андрея и Настю как пол семьи, как будто не исчезла. Настя так плакала, не хотела. Привыкла с нами. Ну, привыкла, она у нас уже, считай, больше поллета прожила, да? Ну да. И пообещали ее привезти к нам снова после завтра, короче. Нам счастливой дороги. Как жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Ну, наверное, чтобы следующее хорошее что-то началось, да? Да, именно так. Когда, когда туда ехали, полные оптимизма, каких-то ярких новых впечатлений. А сейчас просто едем домой. Что, тоже будет у нас сверхние впечатления все, Жизнь продолжается? Что, хорошо? Ну, смотрите, я думала, это туман И Юра говорит, какой туман, это небо Но ну, мы вверх поднимались Лариса уже глюкивает да все туманы жду Там за туманами А у меня глаза слепаются. открытый, смотри. Тоже тусняк еще идет. Ну, ну потому что дорога, трасса да, дорога федеральная. Ну. И вдоль дороги продают молочко, творожок. Проехали мы Биск. Ну, вернее, не проехали, мы его объезжаем по объездной дороге. Решили мы через Биск не ехать. Время, уже просто драгоценное время не тратить без микрорайон заречный тут тоже кстати mm -hmm. построили прям вот этих среди деревьев в лесочках коттеджи да коттеджи что ну, чистый воздух наверное, поэтому Естественно. и наверное а точно Естественно. сразу загазованности нет операция хуже конечно у всех автомобили. Мы проезжаем по мосту через ОП.